Друзья, всем привет! На связи Национальная Ассоциация Аукционных Брокеров. Сегодня у нас будет мега крутое интервью. Я лично ждал это интервью очень долго. Сегодня будет интервью в виде подкаста. И у нас сегодня Евгений Лесков из города Омска. Он рекордсмен у нас по комиссиям. Два раза по 2 миллиона рублей. А у этого парня стоит поучиться. Итак, друзья, поехали. Евгений, привет! Слушай, мы очень рады, что ты доехал до Питера, мы ждали. Ты, кстати, не приехал на конференцию партнеров, я это запомнил. На крайнюю, мы да. ждали. Я планировал вот на ту, на ближайшую, которая здесь будет. Друзья, это Евгений Лесков, пожалуйста, ваши аплодисменты. Расскажи, пожалуйста, с чего у тебя все начиналось в НАП. Я, насколько помню, ты в начале июня семнадцатого года к нам э, пришел. Давай вот мы сейчас два года назад вернемся и попытаемся вспомнить вот, это, вот эти вот все моменты. Расскажи с самого начала, как ты принимал решения, какие были сомнения и так далее. Я никогда не забуду этот момент, сто процентов. У меня как раз, я как сейчас помню, это было 5 июня семнадцатого года. 5 июня 17. июня -го года. А, на самом деле мне залетело предложение за неделю раньше mm -hmm. а, от на Оно прилетело у меня в ВКонтакте. И я как-то там, ну в общем Вселенная сказала, не сегодня, ты должен на этот вебинар посмотреть. Поспи ну, лучше сегодня. Да, да, да. да. И 5 июня у меня с супругой состоялся серьезный разговор в плане нашего дальнейшего раз развития роста. У супруги свой бизнес. И мы пытались вместе с ней работать, но я понял, что мы не уработаемся, потому что она у меня такая, тоже лидер, и мне нужно было принимать решение, что делать с моей жизнью, потому что моя сеть ломбардов, которая была… А там... ты занимался до этого ломбардами, правильно? Ну, понимаю, да? о, это последний бизнес, один из последних я, бизнесов. Я про шашлычную помню. Да, у меня еще шашлычная и была шашлычная там. Была. И... Свадьбы, корпоративы… Да да да, да, да, да, да, да, да. Слушай, ну да, мы общаемся в форуме подкаста. Давай, чтобы не терять мысль, скажи, пожалуйста, почему с ломбардами не пошло, или, или, или какая-то другая причина? Вот давай мы сакцентируем внимание на ломбардах, потому что наша деятельность, в принципе, она где-то смежно похожа. Ну, начнем с того, что я всегда искал, всю жизнь искал возможности, где бы можно было купить интересные вещи, да, но гораздо ниже рынка. И я слышал много лет назад, у меня живет друг в Германии, который говорил, что у них есть аукционы, где торгуются имущество государственное. Угу. И мы даже как-то пытались туда заходить и пытались искать эти моменты, но у нас ничего не получилось, потому что нужно знать, ну грубо говоря, ключ алгоритм, как это делать. А что касаемо ломбарной деятельности, ну как в сегодняшний день? Тенденция рынка очень быстро меняется все. И чтобы быть на плаву в ломбардном бизнесе, да, тут там требуется однозначно вливание. Потому что конкуренция, она неимоверная. Раньше я зарабатывал с 500 тысяч, я зарабатывал сотку легко. А то и 200, и 250. Mm -hmm. Чтобы сейчас зарабатывать 250, нужно минимум миллион вложить. И если отслеживать развитие, тенденции развития рынка, да, то, соответственно, нужно бежать очень быстро. А если ты один, ну я один и без поддержки, а оно, как правило, так и было, да, то, соответственно, искать нужные возможности, это заводит в долги не, при неграмотном распределении денежных средств и так далее. И это первая составляющая. Но самое главное для меня лично было, это внутренняя составляющая. То есть это грязный бизнес. То есть у меня были ситуации, когда приносили э, золото в ломбард, сдавали, а мы потом через два месяца узнавали, что там изнасиловали девушку, с нее сняли золото, нам придали, принесли, сдали. И мы-то не знаем, что оно там, там действительно уголовное дело, грабеж и так далее. Они приносили там айфоны с, с отпечатками сразу с пальцы? <с Заберите, да? да. да, да, <смех> да. <смех> Нет, был один случай, не совсем приятный. Так сложилось, что я сам сидел в этот день на приемке. Один таксист, ну я там совсем был завязан, да, он приводит только одного. Просто да. из кармана достает, высыпает гору золота. Возьми, дорогой. Понятно, что я взял, понятно, я понял. предполагал, что это откуда это золото, а оно все было мусульманское. Вот И я без озрения совести то есть рассчитался, там люди все попилили, все, вот, выставил на продажу, что-то продалось, но ну, какая-то чуйка мне подсказала, надо избавиться. Были изделия с бриллиантами и так далее, я продаю все это золото и через два с половиной месяца ко мне приходят опера, говорят, так и так, вот такой-то такой-то фотографию показывают, обворовал родственников, вынес всю семейную реликвию, грубо говоря, все семейное все ценности, золото. Да. А там все ценности, а уже не найдешь концов, потому что оно действительно ушло. И для меня это негативно, и для меня это неприятно. Ну, в общем, правильно ли я понимаю, что бизнес перестал приносить э, вот этот кайф, вот это вот всю, всю э, предпринимательскую романтику, да? Самая первая предпринимательская романтика, которая у меня продержалась 13 лет, был бизнес мой первый в городе Омске. Я продавал аудио и видеокассеты. Mm -hmm. Первую торговую точку я открыл э, 7 декабря 1999 -го года. Так, мы уже знаем о тебе то, что ты ломбардист. Ломбардист, если точки зрения на ломбарде, на это. Продавец кассет. Шашлычник. Да, свадьба корпоратива вы сейчас да, да, да. был момент. Так, хорошо, давай вернемся в момент именно 5 июня, да, 17-го. Вы вот. сидите с женой, представь, что я твоя супруга, что ты ей говоришь? Нет, нет, нет, это я в коем случае. Я так не могу. В эфир этого говорить нельзя. Вот, ну на самом деле разговор был серьезный, потому что нужно было менять, у меня маленький ребенок, э, денег не хватает, катастрофически, да, перспектив, рост, э, это нужно было менять все с нуля, менять с нуля, это снова вложения, деньги и так э, на грани. Женя, извини, а ты из ломбардного бизнеса с минусом или с плюсом, с каким-то вышел? Я из ломбарного бизнеса вышел с минусом. Жесткий минус Два миллиона минус рублей Да. ну это я учитываю на все но тем не менее минус то есть угу. я в свое время на развитие этого бизнеса взял кредит угу. вот полтора миллиона понятно что я их не видел то есть я взял сразу вложил не так что я там, купил себе lamborghini да, утрирую все деньги были вложены да они переносили дивиденды но так как рынок меняется этих на самом деле полтора миллиона не это «Алло, Евгений, квартиру возьми». Квартиру взял полтора миллиона. Ну да, да, да. Ну и все. И я четко принимаю решение. То есть мы проговорили, что мы не двигаемся с моей супругой вместе. Она развивает свое направление, а я должен поменять свою деятельность. Я четко принимаю решение. И как раз на пятое июня 2017 -го года, это воскресенье, выпадает э, вебинар, который ко мне залетел э, с контакта. У нас по времени, вы-то вы -то здесь кайфуете, да? Ну да, у нас московское 20 время. 20 часов времени присоединяйтесь легко, у нас уже 23, а у кого-то, кто дальше до востока, там еще mm -hmm. больше. И в конечном итоге такой вебинарчик-то был, он закончился что-то пол третьего, что ну, ли? Заряженный же. Да, будет, заряженный. Да? Я на адреналине такой думаю, блин, мое. Я ложусь спать, не могу уснуть. Это то самое предпринимательское жжение внутри, да? Появилось? Да, да, да. Вот И я, получается, утром встаю в 7 часов, то есть я лег там пол третьего, да, встаю или в три, неважно, встаю в семь, наушники, а я в Омске живу на электрической набережной, наушники, чик, спорт, и я просто бегаю полтора часа по набережной, меня колбасит, я даже сейчас мурашки просто вспоминаю, я туда погружаюсь в то состояние, все это то, что я буду делать. Именно 5 июня я принял решение, что избавляюсь от всего, жгу мосты, и я продал, все свои ломбарды, ну там в течение двух или трех месяцев. Понятно, что mm -hmm. так как был минус, я закрыл все самые тяжелые моменты, который смог, объявил супруге, что да, я начинаю учиться, спасибо ей большое, что она меня поддержала, лукавить не буду, сегодня расскажу, честно. У меня не было денег на обучение. Я занял 35 тысяч, занял у своего друга Андрей Чуликов, «Москвич, спасибо тебе, ты еще об этом не знаешь» «Андрюха, Андрей, спасибо тебе, тебе нам соратника. там соратника подарил» вот. «Потом в процессе обучения нужно было купить и ЦП, а у нас проблемы с ЦП в Омске, то есть была рекомендована, я не помню как…» Инфотекс. «Компания Infotex» и, «Компания Infotex, а у нас ее нет в Омске, а, вот, я сначала планировал в Новосибирске, но так как нужно давать домашку там всех атата. -та, в общем я принял решение, что я приеду, сделаю в другой компании. я сделал ее, а опять же сделал, 12 тысяч рублей». Никак не 7, не 8, а мне потребовалось для этого 12 тысяч рублей. У меня их не было. Я их занял у своего товарища Дмитрия Бондаренко, за что тоже отдельно... Димон, спасибо. тебе тоже Дима, спасибо. Это спасибо. наш тоже партнер тоже из, Сарай. Сарай. из Новосибирска. Из Новосибирска. Новосибирск, да. да, я извиняюсь, Димон. Он занял мне 12 тысяч рублей, и я сделал ЭЦП. А ты, Диме рассказывал, на что тебе там Нет, и так далее? Я не рассказывал. Дим... сказал, Димон, мне нужно 12, да. да? Но потом ты его все-таки подтянул к нам. Ну, не скажу, что я тянул, просто он узнал, что я занимаюсь этим, да, отучился и так далее. А он, оказывается, в тот момент у нас в Омске три месяца прожил и тоже занимался ликвидацией имущества банкрота. Я думаю, вы слышали, есть такой мостовик, да, у нас да, был. Да. Знаменитый мостовик. Вот, и он, получается, то ли с мостовика, но, скорее всего, с мостовика, они там с товарищем продавали оборудование по производству пластиковых окон. И он очень хорошо заработал и понимает, что это жило. И каким-то образом у нас состоялся разговор, говорит, Женя, так и так, расскажи. Я перевел на вас, дал ссылку на АБА, он отучился. И, и вперед. Так, хорошо, с Димой решили, давай продолжаем мысль, купил ЦП. Купил ЦП, начал учиться, учень... вот обучение у нас, у меня заканчивалось в начале августа. Угу. И уже к моменту, когда я заканчивал обучение, я не совершил там никаких сделок, этого не было. Я для себя поставил цель, я жгу мосты, то есть я все продал, я буду заниматься, для себя принял решение, что буду заниматься только аукционами по банкротству и все. У меня задней не было, Слушай, только вперед. Женя, у меня к тебе вопрос. Давай. Сколько тебе лет? Мне 42 на сегодняшний 42. день. 42. И <с ты тогда в 40 лет Лет принял лет. такое решение, вновь вжечь мост, мосты, в 40 лет это многого стоит, в 30 лет, <с 30 лет люди не могут сделать, это что там, в 18, в 20, ты, блин, если будет речь дальше, я скажу, почему это сделал, на самом деле, если чего-то добиваться, да, но ну это, это мои мысли, я так думаю, да, то никогда не поздно учиться чему-то тренироваться, ты двигаться. Ты реально только пример для многих, да, для многих людей, кстати. Сейчас. Возможно, дай бог, я буду полезен. Сейчас, сейчас тебя кто-то слышит, чьи-то уши, да услышат тебя очень сильно. Сейчас наверное, вы знаете, тогда... вчера буквально или позавчера залетела обратная связь. Помните, я написал отзыв: первый отзыв. Да, да. да. Добрый день, дорогие друзья. Зовут меня Евгений Лесков. Хочу сказать огромное. Огромное спасибо нашим наставникам. Это Павлу Куксенко и Давиду Рязаеву выложил, мне позавчера позвонил человек, абсолютно сторонник. Позвонил? Он, кстати, прилетит. Мы общаемся, я там несколько раз ему помогал. Антон, фамилия... Я не знаю, фамилия с Нижнего Новгорода. Все, я понял за кого-то, да. Я с ним недавно тоже познакомился в Сочи на мастер-классе. Вот, и он после Сочи, после мастер-класса у него звонит, Женя слышен И такого уважения, хотя, ну... Не, я считаю, что я ничего особенного не делаю. Ну, к результатам мы еще придем. А, расскажи, с какими сложностями ты столкнулся на обучении и как раз таки расскажи, вот. что понравилось. Где вот. самое За, самая сложность, вы сейчас, да, я сейчас говорю там. А, там я все просто помню, на самом деле, деле нет. Я э. просто помню, как мы с тобой часто были в контакте да. и как это тебе давало сложно, я это помню. Ты прав, ты а, прав абсолютно. из первых уст, так сказать. То, что в 40 лет мне удалось очень сложно, так это, может, для кого-то смешно будет. Научиться заново работать на компьютере. Я и так с ним на «вы», да, а тут нужно делать таблицы в Word, в Excel и, там, и так далее. Никто мне никогда этому не учил. В деревне, откуда я родом, там у нас вообще был, были компьютеры на системе Basic, загружались через аудиокассету, то есть, mm -hmm. и я, на самом деле, первый ну, ноутбук купил, там, я не знаю, лет в 28, наверное. То есть, ну, я достаточно такой пользователь. — Махровый. — Вот, ну и здесь получилось, вот для меня вот эти домашки. Я уже даже супруге говорил, я говорю, Ян, я говорю, за все время моей жизни, я говорю, это один из самых тяжелых моментов в плане нагрузки на мозг мой. То есть я, наверное, последний раз так напрягался, когда я учился в колледже или там в школе, там восьмой класс. — В общем, ты атропировался, да, к такого рода задачам? — Да. — У Коли там четыре года, у нас как бы два месяца сказать, что я был рад этому. Я спал, врать не буду, я спал в сутки там по три, по 4, по 5 часов, потому что я не мог. Нужно сдать домашку, у меня там э, Ирина подгоняет, типа если не сдашь там туда-сюда, а мне это надо делать. Еще, еще ребенок, еще работает и так далее, там просто, конечно, я там на зоны был похож. Слушай, а сколько раз опускались руки? Вот и прям были в не не что. вообще это, это не жесткие на тему. Я его раз характер вообще. сразу понял, Мужчина. И Мужчина. я не ждал. что вот это точно я знал руки не опустят ну и как ты преодолел а, вот именно вот эту работу с компьютером как ты его победил как ты его выиграл с некоторых пор я к трудно с ним отношусь так что если трудно значит блин надо вот именно там это выход за рамки, ну, сейчас много об этом говорят, выход за рамки комфорта и так далее. Зоны комфорта. З зоны комфорта, З зоны комфорта да, Давай, и... В стиле успешного успеха да -да -да. нужен какой-то прям триггер жесткий такой. Нужно выйти из зоны комфорта. Я сегодня на самом деле смеюсь, вот у меня ребята работают, Женя, как это сделать? Я говорю, что, обалдели что ли? Они моложе меня там, по 23 года два парня у меня работают, да? И я просто им уже показываю, для меня это орешки. Но на тот момент, когда я учился... Ну, Прям очень тяжело было, на самом деле. Так, и заканчиваешь ты учебу? Заканчиваю учебу, и Константин мне звонит. Константин Ж... Жильцов, да, ваш Константин. Специалист по Женя там, Лотос, Баба, Мостовик. Ну я, естественно, с распростертыми объятиями, потому что для меня опыт езжу, осмотры и так далее. И вот, у нас тогда ничего не получилось, но я две недели очень плотно проработал. Mm -hmm. Но я познакомился с людьми, нашел объекты, которые были в торгах, но их никому не показывали. Даже вот. так? Да. То есть... Такое встречается. А это стоит. законно вообще? Конечно, нет. <свят> <свят> Сила закона 127-го просты. Да, да, да. да, это, это незаконно. <свят> То есть они обязаны предоставить возможность показать нам имущество. <свят> а я помню момент такой, когда я сбивал тебе корону. Я еще об этом говорил, слух, она у тебя была и некраснейшая, ну, да, да. Жека. Нет, ты расскажи, я вспомню с удовольствием. И... Ты не помнишь, да, о Мы еще не дошли до Жениного прошлого. Женя выходит из войск специального назначения, и очевидно это где-то добавила ему плюс 100 к духу, да, скажем так. Когда мы в рамках домашнего задания выкупали тестовые торги, там задача была выкупить холодильник, там ведро, не да. знаю, там пол кровати или, не знаю, прищепки там для сушки, одежды и так далее, Женя стал убеждать, что, в принципе, на котятах в жизни он натренировался уже. Во как! Вот, и не надо как бы меня сейчас лечить, а, я буду будет, работать да, да, сразу да. По, ну, хорошему, было, да? по хорошим было. объектам. Ну и в итоге он на, на одном, даже по-моему, на, на котятах ты где-то там промахнулся, что-то пошло не так. Вот. И я сказал, Жень, будь, пожалуйста, повнимательнее, сними корону. Ты стал меня убеждать, что никакой короны-то и нет. В общем, мы тогда не опав каком-то говорили а о том, что, ну, услышь наставника, не просто так говорится это и так далее. Вот и потом эта татуировка у тебя появилась в виде прям такого серьезного клейма в районе груди где-то, в районе сердца. Да. У нас просто Паша специалист по сбиванию корон, он так с вертушки их снимает. У меня это неплохо получается, очевидно, очевидно, что мы тогда попали в цель, хорошо. Так, ну, закончилась учеба, прошел тестовые торги, попал в чат победителей. Да написал отзыв. Да, я, кстати... Легендарный. <связывающий> да, легендарный. я, кстати, часто пересматриваю этот отзыв. Он настолько искренний. Настоящий. Да, да, настоящий. Я не знал на тот момент, сколько тебе было лет, да? Вот, но э, из твоей картины мира, ты когда писал отзыв, э, то, что мы даем, это э, как бы в твоем понимании это было, ну, как-то неправильно. Вот. А на самом деле мы делились искренне своим опытом, своими знаниями, для того, чтобы ты в итоге стал тем, кем стал, то есть нашим партнером. Теперь ты понимаешь, я это почему понимаю. тогда это делали? Нет, это я понимаю, и когда я писал этот отзыв, я не зря, вот если ты помнишь, буквально несколько дней назад две, две разные надписи. Да? Да, вот, да Благодарю за возможность, которую для меня открыли, и за знания, которыми ты поделился. Да? Угу. Потому что я, как человек, у которого бизнес там с 90-х годов, да, я на самом деле работал на государство всего лишь в двух конторах. После армии я работал о, в частной охране немножко и в ментовке. И в ментовке. Да. И, к слову говоря, про те надписи, которые Евгений нам сделал с Павлом, очень крутой подарок. Вот такие два. Кожаные портфели ручной работы. Умел в таком цвете. У Павла в таком, в его любимом цвете. А ты, кстати, первый из партнеров, кто нам дарит вот такие вот крутые подарки. Дарили до этого к нам картины, а там элитный алкоголь, но это вот прям ценно. Торты спасибо дарили. Тебе. Да, спасибо. Да, спасибо тебе еще раз, да. Так ну, ну мы остановились на чем? А, вот когда я писал видеоотзыв, да? Uh -huh, uh -huh. Я писал на эмоциях и я на самом деле эмоциональный человек, у вот, вас некоторых пор контролирую, потому что мои эмоции иногда выходят <laughs> за рамки. Но это старость уже да. Старость, да. У да. да, да, меня да. Спруга тоже так говорит. Хотя, говорит, ты вечно молодой. Вот, поэтому, э, когда писал видеоотзыв, я действительно понимал, как человек, у которого э, большую часть жизни бизнес свой, да, э, я понимаю, что вот эти деньги, которые я вложил в обучение, э, ну, это... Маленькие деньги, это, это маленькие, копейки. копейки по это сравнению вообще. с тем, что, какие знания вы даете, потому что я сразу себя переложил на ту работу, что нужно делать и понимаю, если бы я сам шел своими шагами, да я на это не знаю, сколько бы времени потратил, угу. поэтому эти лайфхаки, они, блин, многого стоят. Я помню, у тебя долго не получалось дойти до результата. Ты получал бесценный опыт, делал осмотры по просьбе партнеров, Сам. все зарабатывали кроме тебя. Я помню этот момент. У меня, кстати, такой же был момент, когда я начинал. Да. У тебя месяца два или три да, не получалось? Или больше? Ну вот я сейчас, если посчитать, в августе закончил, август прошел с нулем, сентябрь практически с нулем и по воле случая лайхаб Лайфхаке они залетают. По улице случае мне позвонил парень или написал, тоже из Нава, но он почему-то не доучился. Саранск или Саратов, не знаю с какого города. И он говорит: Евгений, у вас там по прямым контрактам, в Омске реализуется, куча всего. Скидывает ссылочку, говорит, единственный минус: там нужно заявку занести, письменно, и положить ее. Я залажу, смотрю, изучаю, обанкротился банк, Миравбанк. И там всякая. Всячины, там, столы, счетные машинки, компьютеры, uh -huh. там, ну, все, что это. Ну, я, так как у меня был ломбардный бизнес, да, я сразу прочитал, почем можно было бы забрать мониторы, там, ты-ты-ты-ты. <свят> ну, и когда я увидел, что там единиц несколько тысяч, я думаю, а, шиканем. Сейчас пошла жара. Ценник уронил в пол, но, неважно, я выиграл э, 13, по-моему, лотов в общей сложности, на 13 тысяч рублей mm -hmm. но не каждый лот там, самый маленький маленький там по 300 рублей грубо говоря и заканчивая забрал это имущество это было мое первое выигранное по прямым контрактам но там все равно тоже выигрываешь ну, оказывается, конечно. есть система э, по ну, прямым контрактам, да. Такая, да. вот я забрал это и потом целый месяц продавал но а что купил компьютеры э, я купил мониторы веб-камеру купил, купил счетных машинок несколько разных, счетные для денег, потом... Ну, я тоже с них начинал, И много всякой мелочевки, которую я потом продавал в течение месяца-полутора, но я потом посчитал, то есть я умножил на 200%. На 200%, отлично. Просто, это мелочевка, и это были те деньги, которые, да, заправить машину, покушать там, еще что-то вот такое. У нас многие партнеры делают большую ошибку, то что они сразу лезут в большие чеки. То есть, когда ты еще не заработал там хотя бы ну, тысяч пятьдесят или сто, они уже хотят там, ворочать миллионами, продавать торговые центры. Вот это ошибка. То есть, нужно с малого начинать. Вот ты как раз-таки подтвердил своим опытом. А, окей, прямые контракты. Какая была первая серьезная сделка? Давай поговорим на эту тему. Как ты вообще туда подобрался? -то? Первая серьезная сделка произошла у Это нас. Это декабрь был? Это был декабрь, произошла у я нас а, с, моим, с моим товарищем а, Дмитрием Бондаренко, о котором я да? уже упоминал. Он отучился как раз, и у нас в Омске а, а, вылез интересный лот полностью завод по производству пластиковых окон. Это как раз тема Дмитрия, потому что он более 15 лет в прямых продажах. Он занимался профилем, работал в международных компаниях. И у него, конечно, с этим все в порядке. Плюс оборудование там более 24 единиц. И я, я как-то Дмитрию звоню, говорю, Дим, давай, говорю, отработаем. А когда мы копа копнули глубже, выяснили, что у этого должника 10 земельных участков шикарнейшем месте. У него офисное помещение в центре Омска было с евроремонтом. Кстати, это тот самый главный лот, mm -hmm. на который мы заработали комиссию. И так далее. Очень много всего было. Цикл сделки был три недели, Дима приехал в Омск, мы осмотрели все лоты буквально за день, приняли решение, что один будем выкупать за свои деньги, как раз земельные участки, но хотели на последнем этапе, с небольшой дельтой, не так как учили, потому помню, что это. у нас не было денежных средств. Хотели поставить на наценку чуть-чуть выше, по стратегии победы и по стратегии победы э, земельные участки ушли мы хотели за 360 купить а они ушли за 500 но это смешная цена потому что этих, они были размежованы газ э, свет территория огорожена то, то есть там человек который выкупил то есть каждый земельный участок по 50 тысяч рублей. Покупайте а? землю, земли больше не будет. А <сёк> да, да, да. да. <сёк> И мы зацепились вот за этот объект. Давай вот поподробнее про этот объект, опиши его. А, у нас в центре Омска есть а, торгово-овосленный комплекс, Миллениум называется, он находится прямо в сердце города Омска, и в этом здании находили, находилось 860 метров квадратных офисных помещений. На седьмом этаже и на шестом. На седьмом было 560, очень классный евроремонт. Мы туда зашли, с Димой просто вау, Эту мебель собрать себе, туда-сюда, потому что мебель отдельная тоже. Mm -hmm. И такие, такой бы офис, в таком бы работать. А вот. там именно офисные помещения? Да? В этом помещении сидел банк того банкрота свой личный банк, не буду. Серьезная контора, я не буду об этом банкроте говорить, а, ну да лучше это, не стоит, да, да, да, вот а, у, у него в этом помещении сидел а, весь офис банка, а шестой этаж, там было два помещения по 100 с лишним квадратом, группа говоря, там по 152, и тоже с евроремонтом, тоже это, их... все продавалось это все продавалось единым лотом, скажем так. Это сыграло большой плюс. Ну и, соответственно, провели осмотр, как учили, выложили сразу на мониторинг, причем мы выбрали стратегию на одном сайте, на МЛСН выкладываю я, на другом Дима, создаем себе искусственную конкуренцию. Вот, потому что люди, когда начинают да, они в любом случае прозванивают всех, кто предлагают, да, делают конечно. предложение. Одно и то же предложение. И Дима, как профессионал в продажах, он зацепил клиента. Сам, находясь в Новосибирске, он зацепил клиента. Но здесь, вот я даже аналогию со второй сделкой провожу, да, имеет место быть в нужное время, в нужном месте. То есть мы успели зацепить, и заслуга Димина, он сделал основную работу в плане э, доведения сделки до ключа. То есть он его зацепил, он нашел ключевые моменты, как до него достучаться, да? и, соответственно, мы действительно нашли э, человека, которому... Нужно было это помещение. Он, оказывается, много времени уже искал именно под свой. У него какая-то печатная компания, очень большая, крупная. У него там штат более 150 человек, которых нужно было посадить в офис. А здесь мы предложили ту цену, что уже с отделкой это было на 50% ниже рынка. То есть мы мониторили э, помещение под отделку в Миллениуме, продавались по 38 тысяч за квадрат. Если здесь приобретали, мы, э, то у нас получалось 21-22 тысячи за квадрат. Шикарно. С, и это шикарно. уже… Шикарно. С евроремонтом. ничего не нужно. То есть там вложения, все, все коммуникации, все есть, интернет, все заведено. Вот у тебя аукционы по банкротству. Да. Да. А... Какая была начальная цена этого лота и по какой цене вы его зацепили на торгах? На первоначальная цена была более 42 миллионов мы были единственными с нашей заявкой потому что мы знали что если провалиться на этап ниже то конкуренция будет очень высокая то есть вы забрали на на первом этапе грубо говоря нет мы забрали на этапе в 19 миллионов 19, 19. то есть такой классный объект 42 миллионов упал до 19 еще одной заявкой еще, еще да. одной заявкой да мы как там каждые три дня а, цена падала на 3 миллиона ну, что -ли? это я к чему Ты делаю такие сравнения потому что нам часто говорят что на коммерческую недвижимость в торгах, Конкуренция, конкуренция. Да. на самом деле нет все просто лезут в топовые регионы москва питер естественно там как бы следят за этими лотами а если брать регионы о, мы в Оренбурге классные, Что? все 85 лет, в, да, да. в Пензе, в Самаре классные лоты, где там еще урнал? Да, <смех> <смех> полно где. Да. В общем, а, мониторите регионы. Опиши, пожалуйста, вот этот вот, вот момент заключения сделки. Я помню, вы волновались, вы а, часто звонили мне, Павлу, консультировались. Я проверял документы перед подачей, помню. Да, да. Дима да, да, мне да. пишет еще, говорит, первый раз подаем заявку. <смех> <смех> Я говорю, для первого раза не многовато ли? Он говорит, нормально, зато сколько экономим человеку. Вот. Я про комиссию не спрашивал, правда, сколько вам заплатить, но документ все перепроверил, все там, мы наладили, все было ровно, вот, по итогу ставка сыграла, а Дима мне пишет, все круто, братан, спасибо, и я помню вот эту вот фотографию, где вы вдвоем в обнимочку с двумя рю рюмочками в виски. Я тонкости не буду все рассказывать, потому что были еще ряд лиц задействованы для того, чтобы сделка состоялась. Ну, как бы вот, см но, смысл. Да, смысл. Вот. Но судьба. дело в том, что на сделку мы пришли с Дмитрием вдвоем. Все переговоры он ввел один, да. Но ну, на сделку мы пришли вдвоем. Кстати, подписывали в этом офисе, в котором мы выкупили в кабинете директора. Класс. Это и и крути... рассчитывались там. И, сам... и там же рассчитывались. Класс Они вообще. до последнего не отдавали нам деньги. Его помню, мы сидим за столом, а там решающим лицом был отец э от того парня, на которого мы выкупали это имущество. А он такой бывший военный, улысый злой, такой прям дядька. И в один из моментов он задает вопрос, а вот где выписки, а что это? Понятно, что мы с волновались, да? Я вставляю свое слово, да, все в порядке, сейчас я вам покажу выписки и так далее. И он такой на а вы кто такой вообще? Меня прямо так спросил. Я говорю, я партнер Дмитрия, тык-тык-тык-тык. Бам-бам-бам, раз, разложили все, и он уже вроде как успокоился. Мы тут же сделали онлайн, раз-раз-раз все показали, они проверили. Ну, сделка у нас больше часа была. Мы были на нервниках, отдадут-не а отдадут, сумма не сумма, сумма да. конечно, мы сейчас до, до суммы еще дойдем. И подстраховаться все-таки, конечно, я бы не оставил Дмитрия, но это в любом случае. И после того, когда мы подписали и выложили нашу комиссию, конечно, выдохнули. Но, ну, назови сумму комиссии. Дима попросил 10% сделки от суммы выкупа. От, суммы выкупа. Да. И от 19 миллионов, да, это 1 миллион миллион 900, 900. Это прям… Это топчик. На тот момент… это был рекорд в нашей сети миллион девятьсот с одной сделки. Да. Вы с Павлом делали полтора. Вот. И тут Евгений с Димы нас обошли на повороте. Ну, Класс. Скажем так… Дима Наши же последователи да. обошли нас. Это было круто. А помнишь момент, Жак, когда ты мне говорил, что, блин, такая перти, тут у меня Омск, этот а серый, тут ничего нет, никаких <смех> проектов. <смех> Тут, не Тут вообще нереально заработать. я в Новосибирск буду, переезжать буду в Новосибирск, вот и давай сейчас сразу продолжим. Как потом у тебя, что, что дальше вы стали делать? Получили вот этот 1,9, да. короны опять могли возрасти. Как да. так произошло, что короны не выросли? Что они остановилось? И мне интересно, на что под были потрачены эти деньги. Ну вот так вот, в двух словах рассказать. Куда, какие, да, купил, какие. Купил, наверное, пистолет Суприм и стреляет, начал там, да? <р <Two> <р <tomar> нет, нет, нет, мы на самом деле на стрессниках сразу с Димой спустились вниз, пошли ко мне, я там рядом живу, вот, пешком пошли. Зашли в шашлычку, не кушали целый день, мы сразу берем все с собой, приходим ко мне домой, у меня стояла запасенная бутылочка Балантайс. Я как сейчас помню, на фотке И мы просто сняли стресс, мы реально разгрузились, мы ее быстренько очень выпили, потому что, ну, действительно стр стрессовая ситуация была. Ну, для меня, по крайней мере, я себя mm -hmm. напряженным чувствовал. А вечером у нас была встреча как раз э, с тем человеком, с инвестором, который у нас купил этот объект, чтобы более ближе сблизиться. Что мы, собственно, а собственно говоря, говоря сделали. Да, да, да, mm -hmm. да. То есть мы потом поехали в ресторан так уже на веселе, Приехали домой, ну в общем. Классно, все нормально как, все было. Все, да. все, все было нормально. То есть вы за этот вечер, да, миллион девятьсот потратили? Я правильно понял? Где можно вот в Омске миллион девятьсот потратить, а? Не знаю, есть такие места, да. Слушай, насколько я знаю, Омск является там городом банкротом, да? Да да да. Можно за миллион девятьсот было его выкупить. Окей, пошли вы в ресторан, отдохнули, пришли в чувство спокойствия. Все, релакс. Да, <связывая> как ты себя отблагодарил за эту сделку за, за эту работу я первое что я сделал самое первое мы как раз сделку совершили перед новым годом 26 декабря 27 или 28 или 28 29 20... считали 20... да и получается я сразу купил себе годовой абонемент ты банкрота ты по профи то есть у тебя этот Фляжку вообще оторвало. Нет, фляжка да? не оторвало, я просто понял, что это тот инструмент, который экономит время. Время – это моя жизнь, поэтому я ни грамма не жалею, и второй год я тоже так же продлил. Но я себе с этой сделки купил крутой ноутбук за 70 тысяч рублей. Там жесткий диск твердотельный и так да, далее, я, который летает. Не, я, я себе купил сразу тот, который нужно было. Может быть, излишне навороченный, но мне некоторые функции не нужны. Но я ни, ни граммо не жалею, потому что это инструмент отлично, именно отлично. для работы. Да. И на самом деле я тебе рекомендую брать за правило: если ты закрываешь какую-то крупную сделку, ты должен себя отблагодарить а теперь я знаю это, кстати. да я параллельно да, учусь да. растут я понимаю что себя да, надо благодарить тебя. Да. Да. вот не знаю покупай себе там гаджеты и ты просто будешь смотреть и вспоминай да вот этот гаджет я заработал за такую-то услугу это будет еще больше мотивировать Сивирую, расти да. там и так далее. ну это во всяком случае у меня работает у павла работает у наших партнеров работает у тебя тоже будет работать. Согласен. Окей, миллион девятьсот заработали. Начал работать сразу же на следующий день. Опять же, таки пошел по пятишаговой системе. мониторинг, сто процентов. Я нас. ни в коем случае не останавливался сразу вперед. Мы с Димой начали двигаться. А у нас там еще несколько объектов интересных повылазила по пятишаговой системе. Мы нашли инвестора. Но у инвестора было мало денег. У нас был объект, есть такой торговый комплекс, торговственный комплекс на Гагарина. Мы его вне глаз называем «Панорама», потому что у него на верхнем этаже ресторан «Панорама». И это достаточно новое такое здание. И пользуется спросом. Ну, теперь я знаю, что это... Косвенно, там очень нехорошая находится компания обслуживающая, которая в три дорога обдирает э, местных арендаторов. Ну, то есть, это тонкости, это тонкости, этому уже позже выяснили. И мы нашли инвестора на помещении 260 квадратов практически сразу в январе. там Только начали работать после праздников. Хотя э, для меня праздники показались настолько длинными, что а, я хочу работать, как там так, то, банки, то да, 9 дней да. И инвестор к нам пришел с предложением в 3,5 миллиона. В конечном итоге на момент э, подачи заявки он готов был уже 6,5 вложить, но мы здесь комиссию попросили 500 тысяч. Там оказались знакомые через знакомых и так далее. Мы договорились, но я понимал, что этих денег будет недостаточно, чтобы выиграть торги. Это помещение шел за 7,200. А вы какую ставку давали? 6,200. 6... 500 с копейками, ну, как, как учили дробно. Ну, я понял, да. Обманывая даже 6800. 6... То есть как раз на нашу комиссию, которую он нам должен был выплатить, мы проиграли а -а -а -а -а -а. торги. Нет, это не обидно ни в коем случае, то есть это понимает, что нужно было идти дальше. И э, мы убедились, что стратегия действует, да, то есть мы, мы мыслили правильно, и делали правильные вещи. То есть, по сути дела, математически нек... некоторые вещи по вашей пятишаговой системе, их можно просчитывать. И по и, в... воронке продаж. Да, то, все. Тоже. Как в восьмом уроке, оно, оно, то работает, он, да, да, оно все родилось из практики, да, и подтверждено нашим опытом партнеров. На это некоторые что, некоторые люди ценно, э -э я обзывают считаю. теоретиками, ну то есть там хейтер там что-то пишут и так далее, что Теоретики. типа все теория, теория там голая вообще абсолютно, что это все не работает, полная чушь. А, уважаемые коллеги, не хочу лишнее говорить, но вот он живой из омска yeah. так и давай мы перенесемся к следующей сделке которую ты выиграл какие у тебя были выигранные сделки вот после вот этой вот комиссии в миллион девятьсот, какая была следующая комиссия? На самом деле э, не было больших, по крайней мере я ну, давай так, как разберемся, я взял... Давайте. Нет, а, давай разберемся что может. такое большое, что такое маленькое, после миллиона девятьсот, сто тысяч для тебя не деньги, это понятно, потому что сейчас о разном говорите с людьми, которые тебя сейчас смотрят, я же помню, ты мне рассказывал там сто залетело, там 130 тридцать залетело, давай Давай, давай, все ну, рассказывай. В общем, э, я не знаю, у кого как, но я вот второй год отслеживаю, есть все-таки некая сезонность в этом бизнесе. То есть она вот у меня на второй год прослеживается, что январь, февраль, март это достаточно такие тихие или тухлые месяца. Подтверждаю, есть Вот, момент. потому что, ну, у нас в Сибири все спят, грубо это говоря. Это даже, знаешь, Жень, вообще не с регионом связано. А это общая тенденция в экономике страны. Потому что в декабре все сливают деньги, ищут кэш, январь-февраль февраль раскачиваются, сделки только-только какие-то затеваются, к марту деньги появляются да, у людей, да, и они да, да. в марте, ближе к концу причем, да, начинают да, да. их тратить. Вот сегодня какое число? Сегодня 1 апреля мы снимаемся, вот я прям могу твердо сказать, что движуха началась где-то неделю-полторы назад. Я с тобой абсолютно да, согласен, это. у меня парни тоже там плакали, а что там, как зарабатывать, все плохо, я говорю, ребят, подождите, у нас есть ряд, э, вы... причем у нас было выкуплено ряд э, лотов до нового года, да, и мы их не успели реализовать до нового года э, по ряду причин, и они у нас переросли сюда, и мы сейчас не, будем, не можем продавать, но такая интересная тенденция, прям вот буквально последние полторы-две недели э, все прям стало прям потихоньку ну да то есть уже пошло-поехало <с 2> да, <exerc�emin> пошло а, давай какие были комиссии еще какие сделки вот именно конкретно какой лодку купили какую комиссию получили и вот так вот подберемся к я потихоньку вел омск мы еще с дмитрием работали вместе по новосибирску по москве по москве да вот старался по москве работать и параллельно вел омск но я не упирался в недвижку, хотя понимал, что там самые высокие комиссии, потому что деньги нужны здесь и сейчас. Uh -huh. А основную сумму, вы мне спрашивали, куда я потратил, я закрыл большую часть долгов, которые мне прилетели, остались у меня с ломбарда. Моя первая сделка была, я выкупил два Камаза под инвестора выкупил ниже рынка ну, тысяч на 200, наверное, каждый. Взял комиссию Достойно. за каждый по полтиннику, то есть сотка. Для меня это, конечно, были уже а там после миллиона девятьсот не очень. Но, как я сейчас понимаю, это очень нужные деньги, очень нужные. Какие зарплаты в городе Омске вот, среднестатистические? У нас есть люди, которые работают и за 15, и за 10 тысяч рублей. То есть и тебе прилетела соточка, и ты такой думаешь... Как-то... Аппетиты-то да. У тебя зарплата как у мэра Омска, да? <существует> да. <существует> да. Вот <существует> такая <существует> да. вот профессия аукционного брокера. <существует> вот. И получается потихоньку, помаленьку, я совершенно случайно, опять же случайность и не случайно, выхожу на предприятие, нефтехимавтоматика обанкротилась, и я успел вовремя. Причем залетела информация абсолютно со стороны. Звонит мне мой друг, Сашка приехал с Казахстана. Вот. Я говорю, что приехал-то? Он тут станок нашел, вот поехал выкупать. Я говорю, что за станок? Ну, там, в общем, какой-то фрезерный станок уникальный, которого он давно искал, ему для производства нужно. Он с Казахстана приехал, купил за копейки. И когда они поехали на это предприятие, мне этот товарищ перезвонит мой и говорит, Жень, тут оказывается много всего. Я говорю, ну-ка, ну-ка, расскажите, там раз-раз контактики, дают мне контакты, я залажу в интернет, понимая, что действительно предприятие банкротилось, вижу на Федресурсе, что есть прямые контракты и список нехилый, mm -hmm. вот, думаю, дай-ка я залезу. Приезжаю, знакомлюсь, все делаю профессионально, знакомлюсь с помощником конкурсного и он на меня прям смотрит вот такими глазами, потому что я иду и просто там, так, это как, это как, то есть ключевые такие. Он меня напугался, если честно. Почему? Потому что я с точки зрения юриспруденции там задавал правильные вопросы и делал правильный правильные я говорю, это, Ребята, как это важно. Да, я говорю, а как вот можно там то, то. Он, наверное, привык с дилетантами да, общаться. В общем, мы зашли в лабораторию, это было предприятие по э, металлообработке, э, гальваника там и так далее. И у них была своя лаб лаборатория для измерения длин, там всяких параметров. И я нафотографировал приборов, выкладывал на мониторинг. Мне через два дня звонят с Москвы: отправьте. Там станочек весит 50 килограмм, но он маленький, чугунная такая штука. Сколько Она... стоит? <сесс> <с draußen> Смешно, 12 тысяч рублей. А рыночная? Я не знаю я даже. Я просто залез, смотрю, там 18 тысяч рублей их продают. Я поставил 15, 2-3 дня звонка нету, я чуть, чуть опускаю, у меня сразу звонок залетает. За 12 отдашь? Я, я говорю, ну конечно отдам. Выкупаю этот станочек, сразу еду его в СДЭК, отправляю. А отправку за счет клиента ты делал? Конечно. Ну конечно же. Конечно. 50 кг. И все, Из этого пошли очень серьезные у меня продажи, ну может быть так звучит, серьезные, да. Вот, продажи по прямым контрактам. Я стал продавать станки по металлопроботке, фризерные, токарные, там, кучу. То есть я выбрал список, посмотрел, что самое интересное. Я помню, ты присылал. Мне. Да, но в этом списке, вот, интересная у меня отложилась комиссия, которую я заработал, я вообще не ожидал. прям. Она просто взяла и упала. Скажи. Причем, кстати, как работал, да, сейчас расскажу, как работал. Я, как правило, не тратил своих денег. То есть у меня был материал, я выложил мониторинг, искал клиента, клиент нашелся. Я еду, договариваюсь, он заказывает машину, либо я помогаю, уже с, работал с, с логистами. Гружу. Все снимаю на видео, вот машина такая-то, такая-то, готовлю документы. Говорю, все, отправляйте деньги. Мне загоняют деньги на карту, я тут же еду в банкомат, снимаю разницу, отдаю, а остальное остается у меня. Ну, Не тратил деньги Ну, ну вообще. как истинный брокер. Это клево, вообще клевое ощущение. И там был в списке один такой станок, как сейчас помню, вальцы 320 они так называются, вальцы. Для чего они что нужны, это? я не знаю. И я помню, что у меня в голове то крутилось, что, где он стоит. А я захожу, на нем стоит цветочек. Вы вот знаете, как в советские времена, короче, в этих были. Видать, столяр любил цветочки эти, да? Прям на нем стоит цветочек, а я его когда отфотографировал, он так задвинут был. И я понимаю, что когда уже повторно пришел, чтобы человек отправить фотографии, вот я вижу, он просто в идеале. Он там 70... Лохматого года, 79 -го, что ли, но ну, он в идеале мы ну, практически да. не работали. И я нахожу просто клиента, э, буквально, а делал как, то есть я э, мониторю, да, смотрю, ага, у него рынок там 160. Я ставлю 150, выкладываем. Я даже в список не смотрел, сколько он стоит. Через два дня нахожу клиента, э, пока он искал деньги, у него не было нала. Девушка с Питера звонит, они давай между собой в цене бороться. А я такой прикидываю, что э, все станочки стартовали с цены в 95 тысяч рублей. И каждые 10 дней, не 5, не неделя, а каждые 10 дней цена падала на 10%. И я так прикидываю, ну думаю, если 95 я его куплю, там 130 продам, за 3 дня заработаю 35 тысяч неплохо. Да? Ну соответственно, нахожу гораздо быстрее, продаю за 140 его, отправляю, мне прилетают деньги на карту. Я приезжаю рассчитываться в бухгалтерию, поднимаясь в это предприятие, мне открывается список. С вас 35 тысяч рублей. У меня просто остается сотка в кармане, я такой думаю, обалдеть. Класс, То есть, вот здесь, да, и мне повезло в том, что в этом действительно никто не понимал. Вот это прямо такое, бам, я сегодня заработал сотку, не прошло недели, вот это круто вообще. И многие недооценивают именно оборудование с торгов по банкротству, вообще оборудование не занято. Лохматое оборудование, 70-х каких-то годов, и то данный. Кому а, на сегодняшний день тоже врать не буду а, вот я сегодня а, распечатал дкп я выиграл 25 а, марта выиграл станок 16 к 20 в идеале в мостовике в том же кстати мы его выкупили за 73 тысячи и у меня уже клиент ждет почти месяц забрать его за 180 Отлично. я, его, на, на, это, я на этой неделе его до конца недели я его э, отправлю за 180 Слушай, может дадим ему псевдоним сотник Женя Сотка. Тысячник. Женя Сотка. А какие еще такие знаменательные победы ты можешь отметить до второй серьезной победы твоей? На самом деле э -э ничем особо похвастаться не могу. Я, ну, скажем по соточке, да. по соточке, по соточке. Да, да, да. И, ладно, давайте. То есть под... я ага. потом посчитал, что где-то, ну, минимум сотку я зарабатывал. То есть все лето я прожил на прямых контрактах, не делая больших сделок. Единственное, у нас э, с Дмитрием Бодаренко была еще одна интересная сделка по Москве. Закрыли ее? Да, еще Сергей Жарков у нас э, был в команде. Это тот самый знаменитый, да, Сергей, Да, тот самый Сергей знаменитый. Жарков. Да, да, да. И он, получается, Сергей из Москвы. Я из Омска, Дмитрий из Новосибирска. Дмитрий продавал. Он в большей степени эту сделку закрывал. Понятно, что при участии Сергея и частично меня. То есть у меня там своя задача была. Какой лот, какая комиссия? Да, мы купили на Тверской квартиру 86 метров квадратных. Рынок у нее был где-то 52-55. Мы купили за 30... Так, уже, 30, уже 30, 34, по-моему, или 33, и она встала, в, 30, в общем, в 35 миллионов рублей она встала собственницей, она говоря, была счастлива. 15 да. миллионов сэкономили. 20, да, да, сэкономили очень хорошо. Ну, 15 там, ну, если 15, вычесть 15, 15, да, 20 там, да, да, 20 там, 20 там, 20 там, 20 там, 20 там, Через Авито нашли? Тоже стестировали, да? Через стестировали, да? да? А да. я помню недавно, точнее недавно, один из наших соратников, он тоже очень хорошо шпарит, у него хорошие результаты. Он меня убеждал в том, что на Авито только продаются детские коляски, резиновые сапоги и прочие домашние утвари. Клиенты там серьезно не вводятся. Жека, вот как раз -то. Давай То поговорим о деньгах. О деньгах. Какая как комиссия? С этой сделки? Да. Миллион миллион да? миллион была на троих да то есть все было законно мы отняли расходы понятно что, но я имею в виду у нас то есть мы отняли расходы потому что они были долгое время ездили на много осмотров выкладывая что мониторинг это все деньги звонки и так далее по три сотни набралась снега молодцы да квартира в Москве на Тверской ниже рынка мы видим еще одну квартиру домов больше не становится там квадратный метр только мы вели еще одну квартиру. Кстати, того должника, у которого мы выкупили имущество в Омске. У него была квартира еще в Москве, на Тверской. Мы выкупили да, на Тверской 17, а была квартира на Тверской 15. Вот и ее у нас не получилось, потому что там была перепланировка: квартира 100 квадратов, студия. Mm -hmm. 100 квадратов. Такая, да, 100 рублей, Open да. такая, да, и конечно, номером. это специфическая для холостяка квартира, такая, <laughs> поэтому мы не нашли холостяка. Так, и давай перейдем ко второму рекорду в нашей сети брокеров. Хочу, чтобы ты рассказал поподробнее про свою вторую громкую победу, где ты побил свой же рекорд. Ну... Не буду говорить, что это моя заслуга. А, опять же, вернусь, наверное, к тому вопросу, что я оказался в нужном месте в нужное время. Везет тому, кто везет, друг мой. Вот везет здесь дома. я соглашусь. Ты да. мог сидеть дома и пить чай в этот момент, не, ты, не, понимаешь? Не, не. А ты я, я, я не из тех. Вот кто движняч, того успеха настигает. А некоторые люди сидят, два раза попробовали, думают, ну все... Не пойдет, значит, дальше. Нет, вот я ключ, прекрасно да. понимаю, что конкуренция высокая. и да да я умоляю. Кон... Вот у тебя сколько конкурентов на крупных объектах было? Да много. На квартире сколько? Не отследишь, конечно. Нет, а подожди, вот не... на объектах, где то заработал, сколько у тебя было конкурентов? Ну минимум 2-3 серьезных таких. Это минимум. Это те, которые в протоколах фигурировали. Так? Ну, да. Да, наверное. То есть так. они одновременно с тобой заявки подавали? Конечно. Да? Конечно. То есть, конечно. ну, два-три — это не, не много. Вот много, когда 17. Не, ну где вот 7, у меня 25, и такие были, у меня и такие сегодня, были. Где сегодня звонил конкурсный и говорит: из 56 участников вы вторые. Победитель отказался, будете брать? Вот. Я говорю: ну давайте сейчас мы подумаем: 56. А, а тут 2-3. Тоже ромский а мостовик. Тоже мостовик, да. А палубку да, нам да, хотят да, в паре. Не берите палупку. Я ее я, я, я я видел. Видел, видел да? Все, что касается: да. братан. Мы да. же в курсе, да, что ее там не распределяют. А два-три по тяжело. стратегии победы, ту, которую мы кто, той, которую обучаем, это прям вообще нулевая. Ну да, кстати, мы поучаствовали там в одном лоте и выиграл Давид Викторович э, Рязаев. Серьезно? Конечно, а по своей стратегии а куп, куп, куп, купил э, мойку колес, мой у мостовика а, это, это знаменитая мойка колес на которой мы сказочно обогатились и внукам хватит Вот. давай по второй сделке вторая сделка то есть я помимо того что вел старался вести по крайней мере крупные объекты я еще ну и мелочевкой прямым контрактами занимался то есть не чураясь не все все что касаемо города омска я практически все что касаемо денег было да. Тема. Да, угу. но я именно конкретно про Омск говорю. И в Омске вылез один из интересных объектов, причем я его не отслеживал раньше э, в интернете, да, я его в жилу, вживую увидел случайно еще до повторных, до, до, даже не повторных торгов, а до публички я его увидел вживую сам, осмотрел объект, очередной хороший объект э, в районе Цирка у нас на Бульваре Победы 10 продавалось помещение коммерческая, и цена была достаточно привлекательная. Как раз такое помещение для ритейлеров. А -а -а. Пятерочка, магнит, вот такое. Они, кстати, и выиграли этот лот. Вот Познакомился с ребятами, и среди них на смотре, среди них оказался человек, у которого когда-то, год назад я покупал чайник, свою шашлычку. И поверите. Ну, это их бизнес, свое направление. То есть, они там несколько фур у какой-то компании выкупили именно вот эти бытовую электронику. Да, и они реализовывали. Но я не знал, что они занимаются в а здесь мы на объекте встречаемся, ты меня помнишь, Руслан? Да, конечно, помню, Евгений. Тут и ты, ты, ты, слово за слово. В общем, они приглашают меня к себе в офис. Я приезжаю к ним в офис, поднимаюсь и просто у меня глаза на лоб. Два парня, полторы тысячи квадратов евро ремонта, из-под компании айтишной, которая занималась серьезными делами в городе Омске, оказывается. Работали с ФСБ, там информация закрыта, но тем не менее. И они там сидят, как короли. Я говорю, что за помещение? Говорит, да ты что, не в курсе, оно же продается. Уже там первые торги составили вторые, Его вот скоро будет публичка. Я долго не думаю, у меня был свой фотоаппарат, тут же сразу, сразу, осмотр... сразу осмотр задел. Одним глазом, так да, сказать, да, с... да, да, да, да. Нет, я с ним согласовал. Да, фотографирую, вопросов нет. Получилось э, полторы тысячи квадратов евро ремонта. Третий этаж, четвертый этаж, э, Ничего себе. полторы тысячи под ремонт. Причем там уже был план, согласован под надстройки мансардного этажа пятого еще То в есть этом готовый стане. пакет документов готовый пакет документов да ну, вообще отлично и понятно что вторые полторы тысячи они были не разделены там просто заходишь понятно что все в таком состоянии голуби пылища пылище и так далее. Ну, квадраты. Угу. Вот. Но 3000 квадратов в центре Омска. Смотришь в окно, да. течет иртыш. В городов рев... не, не так много квадратных метров появляется, да -да -да. важно понимать. Но и... Здесь был минус в чем? То есть это была территория бывшего завода, он как-то завод Карла Маркса назывался. Чем они занимались, я не помню. Но плюс в том, что на третьих-четвертых этажах находились станки по несколько тонн веса. И получается, что несущие конструкции этого здания, они достаточно крепкие, то есть они таких с времен, но там уже были и есть они на сегодняшний день хорошие рестораны там, то есть ну, достаточно такое место раскручивается. Слушай, я сегодня, со слов нашего уважаемого Евгения, как бы он про Омск не говорил, я бы то захотел туда съездить, я не был. Господа, я... welcome! Ты да? Да? знаешь, что welcome. <смех> нам, <смех> не, ну нам, нам, нам ну, между ну, собой <смех> нам, <смех> нам же предстоит там командировка в Новосип, а там Новосип и Омск рядом. 680 да. километров. Да, на линиях утром ранних, да, от Москвы до Питера. Да. Такое же расстояние. Да, да, да. А, да, слушай, ну мне на самом деле очень понравилось то, что ты, э, так скажем, разнюхал вот эту всю документацию и нашел именно пачку документов под подстройку мансарды. А то есть это нет. как до же шла. И документы же стоят очень больших денег. Я вот. хочу сказать, времени, что э, мне отдали их лично в uh -huh. руки и сказали никому. Я говорю, конечно. Как то кажется, есть ты мог их еще дополнительно капитализировать? Ну, капитализировать вряд ли, потому что там были согласования сделаны одного собственника, а здесь собственник менялся. Да, есть, не, ну, здесь, учитывая, но... да, учитывая сумму комиссии, я думаю, что это там, норм. Сейчас к самому интересному подбирает. И, как обычно, выложил на мониторинг, причем на разные сайты. На тестирование, наверное. На тестирование, да. На тестирование выложил. Звонков 0,0,0,0. Третий шаг ты как он обозвал эти шаги? Мониторинг. мониторинг. Да, да. На мониторинг тестеринг. Тестеринг. На монитор... Я уезжаю. Женя, Женя, нашу авторскую технологию только что стер. Виноват горячая Молодой, горячий. Вот, и получается, звонков не было. Понятно, что спрос зависит от цены на рынке, да? да Поэтому я снижал-снижал цену по мере снижения этапов, а там цена снижалась каждые три дня на 3 миллиона. Каждые дня на три миллиона. И в один из дней я чувствую, пошли звонки. Я стал показывать это помещение, показал трем или четырем клиентам, но как правило смотрели люди, которые хотели организовать спортивные клубы, им нужны были большие площади, просторные, ну, причем да, без по, перегородок, без по всего. Да, Потом по тренажерку, это да. Но когда они понимали, что помимо тренажерки свободных полторы тысячи еще там полторы тысячи за которые нужно нести ответственность, то есть, ну я чувствовал, прям чувствовал, что не было контакта с человеком, то есть это было неким Камнем и понимая, что цена уже критичная, вот я в очередной раз снижаю, и мне залетает звонок. Алло, Евгений, хотели бы посмотреть? Я говорю, да не вопрос, уже легко и просто. Говорю, встречаемся. Встречаемся, приходят э, три очень серьезных дядьки. По человеку видно, как одет, как себя как ведет, ведет, себя, себя это, и так да, далее. Да. И мы проводили осмотр порядка двух часов. Два часа. Они мой даже мой. залезли на чердак. Мы спустились вниз к собственнику на первый и второй этаж, спустились к познакомились с собственниками первого, второго этажа, провели с ними диалог еще, наверное, час или полтора. После этого вышли, сели в кафе, обсудить увиденное для принятия решения. Но здесь была действительно критичная ситуация. Почему? Потому что если бы мы не выкупили в ближайшую неделю, то банк забрал бы это помещение к себе на баланс. Откуда это стало известно? Это мне стало известно, когда я лично познакомился с конкурсным управляющим. Угу. То есть до этого мы переписывались запросом, ттт. Потом, потом, мало того, я знал как раз помощников конкурсного гораздо ближе, через которых я, собственно, вел диалог. Ты у которых ты чайник купил? Да. Те самые И я, получается, уже... Настал момент, когда нужно было познакомиться с конкурсом, мы встретились. И в момент, когда мы были на встрече, это была пятница, ему залетел звонок. Он поднимает трубочку, я слышу, идет диалог. Да, да, да. Это прям при тебе Это прям при мне было. То есть течение обстоятельств. Он говорит попал в нужное время, да? В нужное, в нужное время, в нужном месте, да. И он при мне говорит, да, я готовлю документацию, вы потерпите, сейчас выходные, там, с понедельника, я вам дам обратную связь, какие у меня были расходы по содержанию этого помещения. То есть банк вел диалог в тех рамках, чтобы конкурсно предоставил себе отчеты на расходы, на зарплаты и так далее, чтобы ему выплатить эти денежные средства, а помещение забрать себе на баланс. Ну и получается, что при мне... Прозвучала инсайдерская информация. инсайдерская информация, и он положил трубочку и говорит, ну вот Евгений сам слышал, то есть у меня есть на все про все там 3-4 дня. Я понимаю, что этапы идут, и соответственно, когда мы уже с потенциальными инвесторами сидели в кафе, обсуждали вопрос сделки, как это будет подходить, вознаграждение, что вот, ну сколько тебе надо, прям вот такое общение, миллиона хватит. Я понимаю, что там есть миллионы. Ну и, соответственно... он тебя пытался продавить по комиссии, да, грубо говоря? Они сразу задали вопрос, как вы это будет выглядеть и сколько мы должны будем заплатить. На тот момент вопрос шел под ключ в 49 миллионов, что мы выкупили помещение. С этого момента конкретизируем. Да. Начальная цена публичного предложения какая была? Начальная цена публичного предложения была 91 или 92 миллиона. Вы когда да. общались, вели диалог... Цена была, а, цена была а, вот если бы с комиссией все удалось провести 49 под ключ. Ну, то есть цена на публичке была 40... 47. 47 где-то вот так. Да и ты запросил комиссию как брокера. Полтора... Нет, в полтора миллиона, полтора миллиона Ну, это была моя такая серьезная сделка, да, одна из первых, э, на Отлично. большие деньги. И я, когда мне сказали, миллиона хватит, я говорю, нет, нет, ребят, поймите ценность. Отлично. То есть, кстати, и даже могу маленький, э, скажем так, лайфхак, это, да, это важно, для, для слушателей или телезрителей, да. Я своим партнерам, кто у меня работает, всегда говорю, вы отталкиваетесь от той, выгоды, которую вы несете клиенту. Сколько не вы того, ему денег. Комиссия, да, да. Не от того, сколько мы хотим заработать, а сколько мы экономим. И тогда клиент с удовольствием отдает любую комиссию, Конечно, которую ты да, озвучишь. Да. Всегда, я говорю, что не нужно а, прогинаться под инвестора. Вы отталкиваетесь именно вот от той ценности, а, которую вы даете ему. То есть, Жень, ты молодец, что в тот момент тебя не прогнули. А так бы мог бы потерять 500, ну и плюс те бонусы, которые да. тебе еще доплатили, которых я знаю. Давай, продолжаем. Ну и получилось э, так, что мы договорились. Они взяли паузу на день, говорит, Евгений, надо подумать, и здесь я в очередной раз понял, как, пил корвалол. как, мыслит, как мыслит корвалол, и пил позже, как мыслит богатые люди, да, вот, они взяли паузу на день, на следующий день в 12 часов дня, мне звонит Сергей, Евгений, выберем, что для этого надо. Супер. Все, я, соответственно, зашевелился сразу быстро. Бам, у бам, тебя бам. в тот момент, когда он сказал, мы берем, какие yes. мысли были? Адреналин. Да, да, да, да. Было такое, есть, что что-то происходит. Мир перевернулся. Но ну, не было такого, что весь мир. Но я понял, что происходят правильные вещи и здесь самое, самое главное не облажаться. В общем, все сложилось так, что мы в этот же или через день мы пришли в банк с наличкой, внесли комиссию 20 это 7,5 миллионов, которые у нас банк не хотел брать, но они быстренько подтвердили наличие этих денежных средств. Задаток, коллеги. Задаток, нет? да. И я подготовил документы. Получилось так, что э, я не успевал подавать заявку на этот этап, на который мы планировали. Но и мне еще повезло то, что этап выпал на выходные дни. Угу. Вот. Ну, так чувствую Да, бывает. пятница, суббота, воскресенье. Это как раз этап, когда еще цена проваливала, проваливалась на один день. Золотые этапы мы их называем. Да, да, да. Я позвонил конкурсному с Спросил, были ли задатки я был счастлив когда услышал что задатков нет я понимаю что я могу еще экономить 3 миллиона рублей для клиента когда был она была дополнительно... 47 упала до 43 она упала до да, с... не было 47 упала на со минус 3 44, 44. Да, 44. отнимаем еще три это, получается, 41. Шикарный вид, как говорят водители. Шикарный, да. Вот. И получилось так, что благодаря этому я эконоблю Встретился с партнерами, ну, не с партнерами, с инвесторами. С партнерами-инвесторами. Да, с ними продлил удовольствие. Конечно. Я им озвучил приятные вещи. За что попросил дополнительно еще, еще, еще денег? А, конкретно вот. давай конкретно. А, ну, это уже ты ну, мы предприниматели предприниматель Хорошо. За то, что я сэкономил денег 3 миллиона, это было разговор на предыдущем этапе, да? Я попросил плюсом еще 500 тысяч. То есть, соответственно, Шикарно. не полтора миллиона, а два миллиона. И твоя уже комиссия составляла 2 миллиона. 2 рублей. миллиона. Ну, Супер. не буду говорить о расходах, но тем не менее. Об одном я жалею в этой сделке. О том, что не попросил больше. Это сто процентов. Тогда можно было... попросить. за инвесторов хороших приобрел. Посмотри дальше. Мы сейчас дружим на самом деле. И периодически я им предлагаю разные инвестиционные проекты. Вот. Ну, получается, сделали как учили. Да, Вит и Сделал, как и я сделал, действительно так, как учили. Подал заявочку, она была одна единственная. И я успел запрыгнуть на последнюю ступеньку уходящего поезда. Да. Мы действительно выигрываем. Протокол приходит в течение получаса. Я да отправляю фига. клиентам, клиенты счастливы. Но единственное, я был на ежоге, вот тогда я пил карваол, Когда я ждал момента до подписания ДКП уже при встрече. Да? Ну, конечно, два, два, неделю, два Неделю и гадал... Отдадут они или нет. Mm -hmm. И для меня, вот причем мы подписали ДКП в офисе у конкурсного. И когда сидели в кафе, мне передали меню этого ресторана, где лежали четыре пачки по 500. Класс. Красных рублей. Да, а они мне тысяч. пожали руку и говорят, Женя, ты профессионал. Вот здесь вот это вот было прям... Ты красавчик, ты сделал все правильно, я такой понимаю, да блин, это же можно делать. В очередной раз да. Да, пляжка да, да, засвезла. Да, да. Слушай, я какие куда? ощущения, когда получаешь 2 миллиона рублей за проделку работал Вот с момента, как выставил на авито до момента. Да, точнее, да, давай, с момента, как позвонили до момента получения денег. Вот. С момента когда позвонили в осмотр и получение денег, там прошло порядка трех недель, три-четыре недели, может быть. Но на самом деле объект этот я продавал гораздо дольше. Около... Ну, то есть, грубо говоря, за месяц заработал 2 ну, миллиона да. рублей. Да, да, да. да Опиши да. чувство того человека, который получает 2 миллиона рублей за один объект. Опиши. Хочу еще. Хочу еще, вот это самое главное ощущение, когда в руках держишь, понимаешь, блин, все делается, это главное делать, да. да, это мое, это супер. правильные вещь. Втираются границы, появляется да. желание зарабатывать да. 3, 4, да. 5, да. да, да, да, супер. На машины уже более дорогие засматриваются. Есть такое. Конечно. Как да? ты себя отблагодарил? Благодаря этой сделке я наконец-то закрыл все свои основные долги, но я благодарил себя, и семью тем, что мы прожили в январе месяце 2019 года, три недели в Таиланде, Шикарно. Шикарно. Я, а, моя дочь и супруга прям шикартос. Вот Отлично. это то, то что... Блин. Искренне за тебя рад, круто же. Жень. Ты молодец, да, ты рекордсмен дважды в нашей сети. Давай поговорим про перспективы данного рынка и поговорим в целом про Национальную ассоциацию аукционных брокеров. Расскажи, какие ты видишь перспективы, тренды в 2019 году на торгах по банкротству? Вы Не знаете, обязательно все что я, ты думаешь, я понял, части давайте момент. я скажу немножко покороче, да, я действительно хочу искренне вас еще раз поблагодарить, парни, вот. Спасибо, Почему? Жаль. Потому что ну, э, на АП, э, для меня открыли возможности, которые я вижу. И я понимаю, что возможности не заканчиваются, они только увеличиваются. Потому что в силу э, увеличения банкротов в Российской Федерации работы еще больше. И я понимаю, что ограничиваться одним регионом категорически не стоит. Сейчас я понимаю, что нужно масштабироваться. Это 100%. Понятно, что меня самого не хватает. Одного, да. Я очень хочу отучиться на дебиторку. И есть еще ряд направлений, которые бы я хотел освоить. Бог даст, если у меня получится, опять же, в сфере торгов по да, то я прям с удовольствием. Дебиторка обновляется у нас, <свят> Жек, а вот спустя время, спустя вот эти круги ада, вот он, лицо несчастного человека, как раз вы видите на своих <свят> экранах. Да. Жек, для тебя сейчас тот путь, который ты прошел вместе с ассоциацией, что это вообще для тебя? НАП, что для тебя? Блин, это крутая организация. Если вспоминать мой первый отзыв, да, то есть действительно хочется двигаться, работать и достигать все больше и больше и быть полезным не только для себя, но и для социума. Для социума, да, это самый ключевой момент. Я на самом деле вижу, как вы развиваетесь и из разных источников понимаю то, что делаете вы, это, ну... Адский труд. И это прям однозначно ведет к большому будущему. И то, что вы наложите связь с государством, это тоже ключевой момент. Я хочу быть причастным к этому. Ты уже в нашей песочнице. И мне нравится то, что происходит здесь. И то, что я совершенно случайно оказался вот прям за этим сиди столом и с вами общаюсь. Это такой тоже для меня экспириенс первые в моей жизни но интересно спасибо большое спасибо. на самом деле да, планы у нас грандиозные большие мы сейчас осваиваем новые рынки мы не останавливаемся на федеральном законе 127 в российской федерации благо торгов много Рос имущество муниципалка также мы хотим с банками начать работать вот и как ты уже сказал, мы налаживаем связь с государством. А нас пригласили в рабочую группу по внесению поправок 127 федеральный закон. Нам с Давидом, разумеется, спустя столько времени, очень приятно тебя видеть. Уже, к счастью, не первый раз воочию. Знать о том, что ты добиваешься результатов, мы познакомились с семьями, это тоже очень ценно, Жака. Увидели, что за тобой стоят твои девочки. И так круто наблюдать за тем, как даже парень, который старше нас, у которого казалось бы нам нужно учиться, отучился чему-то у нас и мы смогли дать тебе ценности. Уверенный, точно зная, что этим дело не закончится, не ограничится, безгранично рады видеть э, твой, твою трансформацию за это время. Наших знаний было бы мало, если бы ты сам не шпарил как паровоз, это точно, мы лишь дали инструменты. И мне, и Давиду очень ценно осознавать, знать, что в нашем окружении есть такие замечательные ребята. Тебе спасибо огромное, и для всего сообщества на АП сегодня тебя будет смотреть большое количество людей и в перспективе будет, будут видеть тебя, твою трансформацию, это очень ценно, и большое влияние окажет на людей. Поэтому какая-то ключевая мысль от тебя, как Ван Дам сейчас э, ты должен <с это сделать. На путь брокером на Уважаемые брокеры и не брокеры компании на Может быть, кто-то планирует стать партнером компании на АП. Я лично о себе могу сказать, что неважно, сколько вам лет. Есть ребята по 19 лет, которые делают шикарные чеки. Максим этому пример. И есть люди гораздо взрослее меня. Например, у нас есть Вольва. Э, Вячеслав. Вячеслав. Вот. Он тоже уже человек на пенсионного возраста. Это да, тоже они тоже тигр, зарабатывают да? хорошие деньги. Я рекомендую ни в коем случае не останавливаться вперед-вперед, только вперед. Если у кого-то чего-то не получается, ничего страшного, если вы спросите у того, у кого это получается. Если вы хотите каких-то результатов, действительно результатов, да, то нужно просто брать и делать именно так, как учат по пятишаговой системе НАПП. И у вас все получится Главное, никогда не останавливаться Это как во всех книгах да, личностного роста Вперед, вперед, только вперед Я на самом деле и так иду, не получается, ничего страшного Коллеги, всем огромное спасибо И у меня к вам вопрос Интересно ли было смотреть подобный формат Делать ли такое, нужно это вам, не нужно Те из вас, у кого есть мысли на сей счет Можете поделиться ими в комментариях Задать любые абсолютно вопросы Мне, Евгению, Давиду Викторовичу Абсолютно любой вопрос В любой соцсети мы всегда на связи и максимально открытые для вас поэтому сейчас ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся в новых выпусках спасибо пока